Всем привет! Это Яник Петрович. Смотрите мои ролики, подписывайтесь на мой канал. Сегодня я исполню одну из своих авторских военных песен. Вызывается За родину. Я сжался весь. Сейчас атака. И командир кричит Вперед! Скочил, бегу. Вокруг ребята, мой боевой, гвардейский взвод. А враг не дремлет, он стреляет, Свинец летит и сеет смерть, И наши цепи быстро тает, К себе зовет земная твердь, Душа и ненависть, и страх убить врага. И выжить надо, но пуля дура в сердце, ах, и боль одна теперь награда. Лежу в траве и догораю. Уходит жизнь, пришел туман, теперь и свадьбу не сыграю, но пусть мне все простят обман. Не получилось мне жениться. Не смог деревья посадить. Над домом журавлю не виться, И сына не сумел взрастить. И хоть я стал землей сырою, Родит в бою зверек, но я тайну не открою. Я очень жить хотел, брат.